Да, Путин подписал уже бумазейку эту. Вот когда говорят, вот эти Значит, всякие федоровские все. ублюдки, когда они говорят, виноваты там все, блядь, кроме Путина. Кто вот этот вот подписал, акциз на бензин? Не Путин. Здесь президентская республика, фактически царь стоит у власти. Ничего, никто пукнуть не может из этих уродов без Путина. Путин все решает, и официально, и неофициально, и по конституции официально он все решает. И без всякой конституции он решает, на которую он член положил. Поэтому не надо мне тут рассказывать. Я повторяю, чтобы знали, вот для ваты. Был один налог в дорожный фонд. Был один налог в дорожный фонд. Вот меня спрашивают очень часто, почему в 2003 году, вот мне написали два раза, бензин стоил 8 рублей, а нефть стоила 30 там... С копеечками долларов за баррель. Сейчас нефть стоит 30 с копеечками за баррель. А бензин стоит 38 рублей. И спрашивают, почему? Ответ один. Потому что Путин тогда еще не так охуел, как сейчас. От безнаказанности. Вот только один ответ. Другого ответа нет. Все остальное, как бы это не научно. Это псевдонаучно. Так вот, я вам рассказываю про это. Раньше тот же в том же 2003 году был единственный налог в дорожный фонд да? угу. а, вот. они решали его отменить и ввести акциз но ну, вот эти вот там дворковичи, херовичи и так далее всякие ввести акциз акциз они действительно ввели один а налог не отменили вот сейчас они его чуть-чуть уменьшили для платона что они сделали потом потом они ввели платные дороги вначале для концессионных то есть это те которые построили люди там какие-то люди построили И эти люди затребовали огромные деньги за движение по дорогам вот тогда добродетельный медведев вынес постановление в котором вторым пунктом вот за эти концессионные дороги не более 10 рублей за километр но первым пунктом не более трех рублей за дороги общего пользования, которые построили еще при Советском Союзе. И вот те люди, которые, которые э, ездят из Москвы, вот одни поехали через Липецк. Недавно мне рассказывали. Приезжают и, и охреневают. Говорят, все, скоро мы ездить никуда не будем. Я говорю, почему? Потому что в Липецке ввели вот эти шлагбаумы на дороге общего пользования. Через каждые 30 километров. Вот у нас там в Липецке кто-нибудь живет, напишите. Говорят, подъезжаем раз платить денежку. Ну, заплатили, думают, все, сейчас через всю область проедут. 30 километров проезжать, Дорога не изменилась. Та же самая дорога, только дальше. Опять шлагбаум. Опять платят. Чтобы проехать через малюсенькую Липецкую область, заплатили тысячу рублей. То есть, сколько ж будет из Саратов до Москвы доехать? Представляешь, скоро, когда эти пидорасты поставят шлагбаумы везде. Но это, слава богу, пусть ставят. Представляешь, сейчас этот урод подписал акциз. То есть фактически пятый налог еще дополнительные акции пятый налог на дороге и получается ситуация такая что а, к первому, с первому 1 апреля то есть это поселена это уже дорого, дорогущий хлеб и тут и пишет теперь бензин будет дорогой не бензин будет дорогой все будет дорогой. там все возят при помощи горючего железнодорожные перевозки это горючее, дизельное топливо. У нас в основном дизельные э, поезда, авиация – это керосин, Убо уборочное, посевное дизельное топливо. Перевозка любого груза на Камазах, мазок, на чем угодно тоже. Все, это прирастает каждый раз, когда везешь. Причем самое парадоксальное, что перевозка горючего – это тоже акциз, потому что ты его для того, чтобы перевести горючее, трачу, тратишь горючее. Просто бред. То есть, это уже процент на процент. Так что, вот такие дела.